Костя, хотя ты скажи. Поразуми, Ларита, сделай урок, хотя, пожалуйста, чтобы она поняла, что это Анна ее предала. Всем привет, подписчики канала Амбрла Тайч Инкорпорейтен не сюда На связи Вескер И сегодня мы с вами продолжаем, продолжаем И ещё раз продолжаем проходить Томбрейтен Советская база том Томбрейтен Восхождение или восстание Расселиться гробниц Лары, р -крал. давай сюда Я холодный чай сейчас себе сделал, чтобы так много его не пить Потому что убил придется много. Сейчас еще просто родственники пытаются воровать чужое время вместо того, чтобы просто принять тот факт, что существует реальность. Но это другой вопрос. Это другой вопрос. Итак, ребят, сегодня продолжаем. Надеюсь, вам понравится. Лайк, комментарий, подписка на канал, дискорд в на Телеграм, ссылочка на наши социальную сети в описании. Если желаете поддержать канал, ссылочка на ДНШ тоже в описании. Нам время тратить не будем зря. Погнали. В эту по выключаем. Эй, включайся. О, вот, другой уже вопрос Итак, давайте загружаем Будем в этот раз через загрузку заходить Потому что помните, как было у нас не так давно Так, вот Заходим сюда Отправляемся на советскую базу Так, сегодня мы пойдем с вами уже по сюжету Отправимся наверх Спасать заключенных как раз-таки проникновение в тюрьму. Здесь Константин тот, который напал на меня в Сирии. Он ищет Святой источник, с ним целая армия фанатиков. И они далеко впереди меня. Чтобы добраться раньше, э, добраться раньше их до затерянного Китишграда, придется пробираться в старый лагерь. Это единственный вариант. Ну что ж, будем добиваться, будем пробиваться. Так. Ой, соседи еще включили телевизор наверху. На втором этаже на полный кошмар. Надеюсь, вы не слышите этого, ребят. Позорище, конечно. Знаете, самое забавное, когда я с ними говорю вроде как человеческим языком, они говорят, что ты крочаешь, а сами врубают телевизор. Так, что их слышит со всех этажей. Лицемеры, лицемеры. Старые, жирные, безмозглые лицемеры. Ну, знаю, негативлю, но... Ребят, если бы вы слышали, как это звучит здесь, я надеюсь, что вы этого не слышите, то вы бы меня поняли бы сами, еще бы, наверное, хлеще, хлеще мне говорили, я еще пока мягко говорю. Так, ждем прогрузку, давай, Ларочка, давай, давай, давай, мы тебя ждем. Она реально очень долго погружает. Ну, давай, Ларусик, быстрее. Кстати, я заметил, что если нажимать на старт, то вот эти вот координатные точки, они начинают быстрее появляться, что очень необычно. Нет, реально необычно. Так, ну, так или иначе, давай же, Ларочка, Быстрее. Медленно, конечно, как-то реагирует. Хотя вроде бы игра на полную стоит. Ну ладно, по... О, пошло, поехало, наконец-то. Сто лет ждали. Так. Так, у нас есть забавная ситуация. У нас настройки почему-то... Так, посмотрим элементов управления. У меня почему-то... См... Менилась зона контроля. Как-то странновато это все дело. Нам будет сейчас разобраться. Так. тебе я турбил, тебя я поменял местами. Дайте секундочку, как-то это все идет странно. Все, заработало Прекрасно Все, заработало Все, как мне надо э... Все Вроде как заработало Надеюсь Так, подождите туда Нажимаю Так Походу, видимо, у меня на каждый USB вход в хабе Стоит э, какая-то странная разная настройка для геймпада Не спрашивайте, как это работает Я сам без понятия Будут... Я такой, сейчас осознаю, что происходит Так, нам куда? Нам сюда Все, погнали Давай, Лара И залезаем Нас ждет очень много работы О, ящички А. так куда я упал а тут мы уже с... да мы тут уже с вами были Ну ладно не страшно пройдем еще раз дорожку не в первой погнали ну то мы теперь знаем, что здесь есть места, где мы пролезть не можем Это хорошо О. Можно? Спасибо Слышу волков Ну они, кстати, теперь уже Рядом есть гробница испытаний Да я знаю, эту гробницу Вход мне просто сам туда недоступен Так Грибные волки Воют, воют Так, идемте. прошлый раз с вами мы исследовали здесь все по периметру. Все, что могли исследовать, все, что могли достать. Кстати, заметьте. А тут внизу что-то еще есть. Давайте-ка я вот так спущу Лара. Это же Грибы. Да, это грибы, но здесь больше ничего такого особого нет. Так, а почему ты не можешь зацепиться нормально? Ой, серьезно, вот ты не можешь просто маленький уступчик взять и зацепиться. Ты может нас скользить, конечно, как вариант. Чтобы пройти дальше, требуются широкие верхолазные следы. Ладно. То есть, получается, здесь будем спускаться. Правда, не знаю, что это за верхолазные, но. Но это, скорее всего, для того, чтобы можно было зацепиться ногами, скажем так. То есть, вставил, бил и готово. Так, нам теперь туда. Гребку возьмем. Стрел у нас не так много. Пусть будет. Вот еще древка. Почему-то мне кажется, что здесь есть тайник с монетами. Вот прямо чую это. Мне это не нравится. Так. Ну, почти добрались. Это хорошо. Так, тут, кстати, несколько. Лагов, опять же, как видите Каждый нас рез Каждый нас... Вот почему мне не дали нож сразу Так, что тут у нас Давай, Лара, добывай таки Вот опять же, еще один проход Это вот шахты. Он закрыт. Так. А в чем разница между тем и тем? Ни в чем. О! Неожиданное открытие. Спуститесь э, по кабелям связи на территорию связи. Кто-то старательно зачеркнул указание, как добраться до чего-то спрятанного. Дайте угадаю. О! А тайники-то в большинстве лучших местах, я бы сказал бы. Слушайте, неплохо. Так, заработала. И мы продолжаем. Извиняюсь. Я почему-то отключился он, на секунду. Походу, это будет несколько раз Так, а это что у нас? Перья какие-то. Ладно, давайте к тайнику сначала. Вот, смотрите, кто там у нас появился. А, они вон там. если там полезу... Хотя там вроде как... там вроде как бы перекрыто все. Давай, Лара. А что там с местными проводниками, которых удалил тебя? Говорят, их какие-то злои нами. Мужик, молодая, мальчат. А потом, да. И еще до Так... Ну как не с вами быть, мальчики? Давай-давай-давай, есть! лично. Давай-давай, есть! Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, есть. Она быстро убивается да да да да Только ты, мой лук. Молодец, давай. да да да да да да да да да Давай, да, Лара, души всех, души всех. Да, это, конечно, не цель в голову, как я планировал изначально, но тоже сгодится. Тоже сгодится. Так, еще пропаганда. Снова советская пропаганда. Почему советская? Почему пропаганда? Это не пропаганда. Это просто дань уважения героям. Поэтому нет ничего плохого. Вообще, кстати, ничего нет. Нам как бы туда по кабелям надо. Ну вот здесь тоже можно пройти. Но у меня нету верхолазных стрел. Это ведь... А, это то, что видимо нарки надевается, так понимаю что, видимо, на руки надевается. А это получается новый лагерь у нас, да? Можем оружие, кстати, прокачать. Ну, Давайте все прокачено, а почему? Вот эта вот кнопка. Что вы можете что-то прокачать. Она прямо вот стоит, стоит, стоит. Я не знаю, что с ней делать. Так. Давайте двери подойдем. Может, сможем открыть? Да, можем. Хижина с припасами. Приобрести предметы у техникой и строиться можно за византийский монет. Вот для чего они нужны. Подойдите к предмету и зажмите их, чтобы совершить покупку. Спасибо. Слушай, я на твоей стороне. Я отвечал за снабжение троицы. А теперь хочу свалить отсюда. Они... они чокнутые. Я припрятал снаряжение. Оно твое, если сможешь заплатить. Они не заметят мелких пропаж, но если что-то заподозрят или увидят нас вместе, я не жилец. На всякий случай мне нужна валюта, которую не отследить. Желательно золото. Как тебе такое предложение? Посмотрим, что удастся накопать. Ну, мне лично нравится. Интересный вариант. Жумар. Зажим для веревки. Позволяет быстро подниматься по веревке удерживать их, чтобы активировать. Находясь на веревке. Это полезная штука. Это мы помним с вами еще со времен э -э Яматая. Гранатомет. Гранатомет. Бесполезная фигня. Лазерный э, прицел для винтовки. Увеличивает точность стрельбы. Автоматически применяется ко всем винтовкам. У меня нет. Костюм диверсанта. Черная майка, камуфляжные штаны, тактическое снаряжение Костюм можно... Меня... У меня и так он есть. Зачем мне он еще? Ремесленный инструмент. Улучшение, дающий доступ к дополнительному о, уровню модификации оружия. Толку ноль. А вот это что-то тактический дробовик. Армейская винтовка. Я, знаете, что пистолетный глушитель Универсальный глушитель для пистолета, снижающий шум от выстрела Чтобы враги ничего не заметили а автоматически добавляется для всех пистолетов Так, я возьму Жумар не, это тоже Жумар, зажим для веревки Позволяет быстро подниматься по веревку Держите их, чтобы активировать колес Это я помню Со времен мотай ничего не поменялось так, и пистолетный глушитель возьму э, Навесны приспособления Навесные приспособления устанавливаются на оружие и меняют его характеристики При получении приспособления оно будет установлено на подходящее оружие Приспособление фактически устанавливается на любое подходящее оружие ну, Давайте глянем Ну да так, гранатомет. Лазерный прицел для винтовки. Винтовки нет, поэтому не берем. Ремесный инструмент нет. Покупать оружие я не буду. Я удум, вот почему Лара не хочет брать все остальное? Чтобы было так удобно бы. Стоп. Что-то есть еще? Вроде нет. А можно с тобой поговорить? Нет? Ну ладно. Идем теперь наверх, нам покататься надо. А, стоп-стоп-стоп-стоп. А ты что такое? Не, это не ядерное оружие. Какой-то жуткий тип с изрезанным лицом по имени Константин толкнул речь о судьбе и какой-то штуке под названием Источник. Теперь я вообще ничего не понимаю. Другие наемники психуют и нервничают не меньше меня. Но ребята, которые давно работают на троицу, хавают эту чушь и просят добавки. Похоже на гребаную секту. Мы готовимся к нападению. На кого? Здесь есть люди, типа, затерянные во времени. То есть, конкретно, шкуры, кожи, железные стрелы. А мы против них с боевыми вертолетами и крупнокалиберным оружием. Я, походу, вообще не в той эпохе. Да ладно. Главное, что ты в более современной эпохе, а стальной фигня. Так, в общем... XXL да, покупочки, пожалуйста, <свят> мило, очень-очень мило, тут есть, кстати, еще зоны с монетами, я конечно, побегал бы сейчас, но я думаю, мы сюда еще сможем телепортироваться несколько раз, так что давай, Лара, не будем терять ни секунды времени, тем более, что это время у нас так все хотят наворовать аккуратно у, нет это у нас были проблемы с местными возникли перебои со связью но теперь все в порядке если ситуация выйдет из-под контроля мы вмешаемся не выйдет вы послали меня сюда я был избран для этого я не подведу уж постарайтесь эй <связь> <связь> <связь> <связь> <связь> <связь> ну молодец Лара я тебе глушитель купила, а теперь ты все просрала. Ну, спасибо. Ну, хотя, с другой стороны, у нас если О, допрос пристрастием. Болеть будет долго, да? Лара, ты как? О, слава богу. Анна, что? Что ты здесь делаешь? Я не знаю. Я не помню, что происходит, Лара. Мне страшно. Прости меня. Я не думала, что они возьмутся за тебя. Это все я виновата. Лара, не тупи. Кто, Кто это они? Что им нужно? То же, что искал мой отец. Ох, нет, Лара. Я же предупреждала. Просто отдай им, что им там надо. Лара, не Просто... тупи, она за них, даже я это уже понимаю. Спокойно, я нас освобожу. Все эти близкие, родственники, люди, они все такие же. Я как тебе говорю, нет. она за них, она за троицу, я уже это понял. Костя, хоть ты ей скажи, поразуми лара то Делай урок хотя, пожалуйста, чтобы она поняла, что это Анна ее предала. Дела? Не тронь ее, пожалуйста, не надо. Говори. Ублюдок, сволочь! Где святой источник? Прошу, прекрати, я ничего не знаю. Я же сказал! Довольно. Она не знает. Я же сказал. Все они одинаковые, все эти людишки. Все эти близкие родственники и так далее. Да, Ларочка? Что, же... Что удивлена, да? Я нет. Ты... Нет. Ничего, Лара, не привыкнешь. Не да, она не заодно, они все одинаковые. Я ж говорил, привыкнешь. Я с предательств хлебнул за ты свою же жизнь не очень много. Сдаться, не так ли? О, как запела! Я знала, что ты найдешь дорогу сюда. А чего ты ожидала? Все может быть и по-другому. Мы хотим одного и того же. Нам нужны такие, как ты. О, как запела! Тебе нужна цель в жизни? Мы ее дадим. Да ты издеваешься! Я видела, на что способна Троица. То есть нет? Ну конечно Пусть нет! Нахрен. Правильный ответ. Скажи, она, тебя Троица завербовала до того, как ты охмурила отца? Или после? Я любила Ричарда, но он был ослеплен своим идеализмом, и это погубило его. Зачем тебе артефакт? Предъявить его мир. Восстановить доброе имя отца. Ну да. Ты все еще так наивна. Напуганная девочка. А ты вся та же шлюха. Правильно, Лара. Довольно. Нет. Погоди. Мы с тобой все еще можем вместе творить историю. Подумай над этим, Лара. Ну, ладно, подумай над твоей могилкой. Подумаю, какую надпись на твоей надгробной плите стоит. Они мне сохранили с сумкой, И идиоты. <laughs> Могли бы их снять. Куртку сняли, а колчаны не сняли. Ну ладно, хотят сохранили. Это не конец! Молодь! Быть может ему другого не дано? Я думала, я тут одна. Я тоже, и тем не менее. Давала. И как же звать мою новую знакомую? Никак, я тут ненадолго Константин очень нетерпелив Я тоже Я вижу Ловко Сможешь нас вытащить? Вытащит. Никаких нас Я даже не знаю, кто ты и почему тут сидишь Извини, но сейчас я не склонна кому-то доверять. Правильно. Без меня тебе далеко не уйти. Это мы еще посмотрим. Что тебе о них известно? Это древняя тайная секта. Они возомнили себя избранниками божьими. Судя по тому, что я видела, они далеко не праведники Нечего больше сказать, ну ладно Просто хотел еще поговорить Отсюда тянет свежим воздухом Может удастся выбраться Давай, ломай Это старая советская труба Ломается легко, но бьет хорошо И что ты думаешь с этим делать? Расскажу, когда придумаю А что еще думать? Открыть двери! Осторожно! Давай, ломаем! Тем более нужно бежать. Давай, Лара. Заметьте, сократили подсумок. Какие вежливые люди. О. Канатка, наконец-то добралась ты до меня, канатка. Есть, выход. Нет, но есть кое-что, возможно, полезное. Рекурсивный лук. Красота. И очко получили, и лук хороший. Так, тут больше ничего нет на изучение. Просто тут реально красиво побещение. хотя такой законсервированный. А, это тут дверь, но она сама запечатанная. Спасибо Золка. Опять запечатлен двери. Так, прицельтесь. Тише, а то охрана прибежит. Значит, прицельтесь, и РТ. Так, ЛТ. Они еще то же, что и ты. То, что мы не можем им отдать. Не можете? Или не хотите? А есть разница? Да, возможности выбора. Умно. Сработало. Сможешь выбраться? Уже делаем. Уже делаем, сладкий. Давай, Лара. Погоди. Выпусти меня. Я помогу. Я тебе не доверяю. Мы точно не враги. Я это чувствую. Ты, судя по всему, тоже. Мне проще в одиночку. Я местный. Я все тут знаю. А я быстро учусь. Не сомневаюсь. Но я могу предложить тебе нечто более ценное. Я знаю, что ты ищешь. И что же? Яков Фост буду тебя звать. Почему мне кажется, что ш... охрана И знаешь, как отсюда выбраться? Да. Я это место давно изучаю. Ай, красота. Даже телек с бутылкой. Ну ладно, почитаем записи. Мы вошли в долину около суток назад. Я ожидал сопротивления и не был разочарован. Люди долины думают, что побеждают. Но чем яростнее они сражаются, тем тверже моя решимость. Если бы им было нечего защищать, они бы так не жертвовали собой. Не сопротивлялись бы пыткам настолько упорно. Они верны своим убеждениям. И за это я их уважаю. Но они оказались не на той стороне. Осталось недолго. Новый лучший мир грядет. Ну, грядет и грядет, и хорошо. Так. Есть что еще? А, кстати, в его камере есть что-нибудь полезное? А она закрыта. А, это подожди, это моя камера. А его камера вот сломанная. О, вон там что-то есть. Давай. Что у нас здесь? Серебряный портигар выглядит так, будто пережил войну. Что неудивительно. Ну так и есть. Пережил, видимо, гражданскую войну. Ну, судя по изображениям, это портсигар кавалериста. Значит, получается все-таки времен В Первой мировой и гражданской войны. Да. О, О там уже не жилец. О, Сколько Ильич. Ты Достаточно, чтобы понять, что Константин ни перед чем не остановится. Святой источник здесь. <свят> доверие, Лара, штука обоюдная. Нет, доверие, штука наивная. Не обоюдная. Наивная. Что это? Урок истории. Это место многое пережило. Здесь был трудовой лагерь. Это я все, конечно, гляну. Так, но сперва заберем все наше. Так, деталь блочного лука. Это хорошо. Что, диктофон? Итак, маски сброшены. Теперь Лара знает правду. Чувства какие-то странные. Во-первых, сожаление. О а той части меня, что осталось там, в пыточной камере. Еще что-то. Я знаю, Константин считает, что я потеряла хватку. Размякла, пока жила с крофтами. Но он ошибается. Это не мягкость. Это решимость, только другая. Ну, в общем, мягкость. Я знаю, что лорд Крофт был умен. Знаю, что его дочь хранит его тайны. Она была бы незаменимым союзником, а будет опаснейшим врагом. Только бы Константин не вздумал ее недооценивать, а то с ним бывает, что высокомерие затмевает рассудок. Но хотя бы они признают, чтобы их всех перебьем, знаете, спасибо. Красные посылали заключенных в шахты. Но этого было мало. Они брали наших людей, отнимали детей у матерей и угоняли в рабство. Ох, какой ужас. Те, кто вышел тогда, многое могут рассказать. На прииск не похоже. По-моему, это раскопы. Может быть. Они копали везде, где видели хоть намек на ножи. Вот это древность. Что же они нашли? Спроси у них. Надо идти. Здесь небезопасно. В общем, нашли статую вашего местного башка. Ясно? Не будем задерживаться, двигаемся дальше. Самый надежный путь для побега через старое депо. А, дальше? Моя деревня в долине, по ту сторону горы. Там нас не найдут. Ну вас же нашли, красноармийцы. С ну, чего ну, быть? последний курс. Расшили о проблемах в рубке связи. Опять не говорить, что ли? Нет, это женщина. Одиночка. Вооружена. Она уже натворила дело на периоде. Она кого-нибудь привела? Возможно. После первого нападения мы подняли патрули. Если с ней кто-то было не уйти. Но побег из тюрьмы старой доброй советской тюрьмы. Стой здесь, я разберусь. Так, погоди почти готов. Объечьте командный Хорошо. пункт и откройте ворота. Стантин требует послать людей на медиплавилку, пока буря не налетела. Так. Надо сделать большой запас. Так. Никто пока не, меня не видит из них? Вроде пока никто. Давайте попробуем сейчас вынести одному голову. Так, отлично. Сначала те, кто наверху по периметру. Сначала те, кто на вышках. Потом... шумного убийства так куда ты идешь отлично Так... Вылупи этот Светлара... Так... Четыре... Четверо... Четверо подохли... Это хорошо... Так, вижу. За тем кто-то следит сбоку. Других. На вышках я вроде не наблюдаю. Над нами вроде тоже пока никого нету. Изготовление стрел. Так. вижу компьютеры ага вижу еще парочка здесь и здесь я постараюсь их всех как можно по-тихому вынести чтобы проблем не было чем тише делаем тем мне спокойнее Спокойно. У нас там был просто, по-моему, какое-то улучшение. Она вроде могла по две стрелы. Так. Оружие на нас напали. И никто не реагирует. Ой, как хорошо то. Ой, как хорошо-то. А сейчас выманить одного. Я случайно разломал компьютер Давай, Лара! Давай! Ну, теперь можно стрелять по полной программе. Давай да да да да да да да да да да да да да да ка мы сейчас кое-что сыграем Где последний? Так тебе и надо Хотел по-тихому, а получилось как всегда Ну и ладно Так, испытание Повреждение данных Мне это нравится Сломаем все их данные Так, по-моему, вышка была, куда можно было залезть. все, наверное. А, там можно было, наверное, только пропрыгать, мне кажется. Да, тут можно было залезть, давайте. Лара, давай уже нормально. Так, а где мой трупешник? издевается просто напрочь. Так, ну ладно хоть по. О, белку видел. Так, чего здесь только не валяется? валяется все валяется все есть здесь есть все бери не хочу вот еще один сколько здесь всех этих ноутбуков с ума сойдешь. а тут стекло еще вдобавок Так, вижу еще один. Пока ломаю все по периметру. Пока внутрь не схожу, потому что мне туда внутрь-то и надо. Весь их должно быть 10, как мы видим. Скорее всего, будет где-то еще парочка впереди. Вот очку кстати, получили, что Хорошо. Вот видите, вон там еще. Получится прострелить сквозь решетку, давай, Лар. А, а Не получится. Но мы знаем, куда нам теперь идти. Так, сейчас здесь. О, что залеется. Так, походу вот этот трупешик мне уже не добыть никак. Ну ладно. Так. Сейчас все осмотрим. Вроде... Если не брать. А. знал, что тут человек стоит? Какой беспалевный. Перья. Какая птица будет делать на земле? Гнездо. Я имею ввиду, если ты не страус, конечно же. Нельзя, нельзя, не зря взял, не зря взял. Нельзя, не зря взял. Так, больше нигде ничего не валяется. Контейнеры, заходы, проходы, памятник Ленина. Ну, вроде как, я больше нигде не наблюдаю. Так. Пусть будет еще один запас. Ладно, слезаем, ладно. Ты... О! Это что я взял? Золото. Это уже другой разговор. Так, ладно, этого больше не делаем. Нет, это будем делать, конечно, но не здесь. Так. Никаких баз данных больше нету? О! она скинула маску. Наконец, мы снова воссоединились. Без нее в последние годы было сложно. В минуты слабости ее голос всегда придает мне сил. А когда Анна теряет надежду, я ее возвращаю. Однако, должен признаться, я беспокоюсь за нее. Да, ее здоровье пошатнулось, но меня беспокоит ее решимость. Боюсь, она потеряла часть себя, пока была с Крофтами. Должно быть, она так усердно притворялась в влюбленной в лорда Крофта, что влюбилась в него по-настоящему. И теперь я боюсь, что это коснулось и Лары. То есть, думаешь, что Лара влюбилась в своего отца тоже? Не переживай, это навряд ли так. белка есть. Э? -э, -э, -э. шкурка. А ну, теперь давайте за дело. <звы> Яков, я смогла открыть внутренние ворота. Беги во двор. Я уже там. А че бежать Т. равно всех перевели. Проблем, нет. Почему-то я не могу кирку использовать. Стоп скрепление. Для создания веревочного столба Станьте рядом со столбом. Дайте, сначала здесь хоть изучу все Так, открыть, отмычка Мы же сейчас сразу не вернемся А нам уже дали все то, что нам понадобится Для скрытия получения всего необходимого здесь О, труп яд А, у меня это и боезапас полный, да? Ну, спасибо О, ягодки Ягодки надо взять а где он? Я его не, не наблюдаю. как ты где? Так. А, -а, а, нам сюда. А есть еще, куда я могу прикрепить этот стол? Больше нет. Ну и поехали. Ладно туда. Пара снайперов и разведчиков. Давай. Территория большая, а требует доставить артефакт как можно скорее. Спутник недоступен. Слишком сильные помехи. Здесь вечная облачность. Как будто этого места просто нет. Так и есть. Яков. Что он делает? Он знал, что делал. Он здесь. Я чувствую. Чёрт. Осторожнее, Лара. Что от нас? Яков, рассказывай обстановку. Скорее бы убраться из этого ледяного ада. Тогда у меня хорошие новости. Пришли разведданные. У дикарей есть деревня. На той стороне горы. Скоро настанет твой день. Наш день? Если ты не будешь больше отвлекаться. Ты о чем? Ты пожалела ее. Эту Крофт. Она ведь, ш... ведь до сих пор жива. Но нам нельзя жить в прошлом, понимаешь? Сомневаешься во мне? Ты знаешь, что я сделала до Троицы? Чем я пожертвовала? Что мне пришло? <звы> Притворяется. Все нормально. Жизнь крепко побила нас обоих, но я поклялся всегда тебя защищать. Ну и кто из нас расчувствовался? Действительно. Обещаю тебе. В конце нам воздастся и святой источник даст тебе жизнь. Что еще важнее – жизнь в чистом безгрешном мире. Ой, как это трогательно. Отправь людей в эту деревню. Узнай, что им известно. Это слишком опасно. Вот только не начинай. Курить вредно, да? Нету, ну это не неважно. Когда мы достигнем цели. Константин, вас ждут в тюремном блоке. Это наше общее дело, сестра. Помни об этом. Всегда. А, подожди, она его сестра. А. -а, -а. Это он любовница или жена? и свершится суд над людьми, и обратятся неверные в прах, и развеется прах тот по ветру, и восстанут те, чья вера была чиста, и обретут жизнь вечную. Беги! Я тебя найду! Мы должны их найти! Ищите! Точно где-то здесь. теперь бы найти выход главное чтобы не на... не нашли главное не попасться Давай, Лара. На севере лагеря есть депо. Я буду ждать тебя там. Уже бегу. Ничего не ломайте. Лрана. Как странно снова участвовать в операциях. Я столько времени вела комфортную жизнь в доме Крофтов. Здесь же нет ни капли комфорта. Воздух ледяной. Из еды только холодные консервы. Компания кроме Константина отвратительная. Но я сама вызвалась. Я должна быть здесь. Время и терпение для меня непозволительная роскошь. Мы с Константином вместе начали этот путь, и я буду с ним, когда он выполнит свое предназначение. А пока буду глубоко дышать. Пусть воздух обжигает легкие холодом. Это напоминание о том, что я еще жива. Пусть оно придаст мне сил перед финальным рывком к нашей судьбе. О, она подняла самый главный смысл русского выживания в России. Дыши глубоко. Так или иначе, ребят, давайте сделаем небольшой перерывчик. Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее прохождение. Лайк, комментарий, подписка на канал, Discord, на Telegram, ссылочки все в описании. Спасибо всем, кто сегодня с нами был на до премьеры, до премьерушки. И всем до скорой встречи. Всем пока. Увидимся!